Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться с вами впечатлениями о курсе Дарья Антона. Я проходила его в апреле, и попала я даже с опозданием немножко, потому что долго думала, попала на неделю позже. Поэтому мне хотелось как можно быстрее успеть за остальными. Что привело меня на курс? Я, честно говоря, уже давно наблюдала за вебинарами, за работой этих ребят, и присутствовала на вебинарах, но никак не могла решиться, потому что думала, что, наверное, мне это не нужно, наверное, я сама все знаю, потому что я работала в недвижимости уже не первый год, и работала с новостройкой. Мне казалось, что это это легко и просто в общем то и само это все сделать но потом пришел момент такой что э, не захотелось еще понять как работает как работает реклама и как можно с помощью рекламы самостоятельно ее организовав э, привлечь еще больше клиентов потому что э, хотелось разобраться вот все-таки немножко в размещении рекламы на Яндексе, поэтому я все-таки решилась и скажу вам, что я не пожалела. Очень много полезной информации, очень много нужной информации, и я, будучи не специалист, войти каких-то там программах и технологиях, в общем-то, освоила пошагово. Очень хорошо дается материал в плане размещения рекламы на яндекс директе и сейчас я успешно получаю заявки вот с момента когда я закончила обучение и по сегодняшний день я получила наверное около 90 заявок из них сейчас в работе у меня потому что здесь пандемии многие люди не могут приехать поскольку иногородние в работе, тем не менее, были дистанционные сделки, и я за месяц продала 5 квартир самостоятельно. То есть ну, работы много, но я справлялась. Поэтому я очень довольна, я очень благодарю ребят и советую всем попробовать свои силы в этом вопросе. И я уверена, у вас получится. Спасибо.